Привет! Из прошлого! В конце марта этого года компания Apple планирует начать продажи iPhone шестого поколения 2017 года выпуска в России. И в сегодняшнем видео мы поговорим с вами на довольно интересную тему, а вообще стоит ли рассматривать этот аппарат в качестве основного в 2017 году. Поехали! Хочешь узнать о том, как подключить бесплатный интернет на своей сим-карте или посмотреть обзор наушников за 12 тысяч рублей, тогда настоятельно рекомендую подпис на развивающиеся проекты технологиях IT Geek. Ссылка в описании. Изначально продажи этого самого Франкенштейна планировалось запустить только в двух регионах – в Китае и Индии, для того, чтобы там iPhone шестого поколения вновь начал бороться с Android-смартфонами с диагональю экрана до 5 дюймов. Но, как оказалось чуть позже, новая шестерочка будет неким бюджетным решением для приобретения премиального флагмана компании Apple. Скорее всего, зрения маркетинга, решение довольно-таки правильное по продаже этого устройства. Но вот что касается позиции потребителя, то здесь есть пару нюансов, потому что приобретать флагман трехлетней давности, ну, честно говоря, занятие, ну, так себе. Я, честно говоря, не совсем понимаю такое странное решение со стороны компании, потому что, ну, запихните вы туда хотя бы процессор от iPhone 6s, Apple A9 какой-нибудь, и получите некую улучшенную копию iPhone SE, только с большей диагональю экрана. Единственным глобальным отличием iPhone 6 2017 года выпуска от точно таких же шестерок будет лишь объем флеш-накопителя. Напомню, что в 2014 году Apple представила публике iPhone 6 на 16, 64 и 128 гигабайт. Модификация же этого года будет доступна лишь с объемом памяти в 32 гигабайта и, скорее всего, либо в одном, либо в двух цветовых решениях. На данный момент в Китае по контракту уже можно приобрести данный iPhone 6 2017. 2017 года выпуска и доступен он всего лишь в одном цветовом исполнении это золотой с белым и короче знаете ну как-то эта вся тема смотрится действительно странно сам же iphone 6 поколения непосредственно устраивает меня уже на протяжении ну каких трех лет наверное использования абсолютно всеми своими параметрами фотографирует отлично батарейку держит неплохо по производительности тоже проблем особо нет единственное что удручает в 2017 году это объем оперативной памяти, всего лишь один гигабайт. Если в 2016 этот самый 1 гигабайт оперативной памяти ну не могу сказать, что прям критично, то уже в этом году, поскольку мой канал растет, я как видеоблогер тоже расту, то я должен работать с еще большим количеством задач. Поэтому как-то э, этого самого одного гигабайта, ну честно говоря, уже не хватает и прям хочется перейти на тот же iPhone 6s, потому что там объема памяти оперативной в два раза больше бюджетник с большим экраном, да, шестерка неплоха, но если хотите более свежих и мощных ощущений, то берите iPhone SE, потому что на данный момент это сейчас самое удачное устройство, которое когда-либо делала компания Apple. Вы смотрели канал Apple Finder, я его ведущий Артем, до скорого, пока!